Привет, друзья! Сегодня речь пойдет о водорастворимых стабилизаторах компании Мадейра. Я постараюсь кратко и понятно продемонстрировать их свойства и область применения. Компания Мадейра выпускает водорастворимые стабилизаторы под маркой Авалон. То есть, называть все водорастворимые стабилизаторы этим гордым кельтским термином некорректно. Мы говорим Авалон, подразумеваем Мадейра. Мы говорим Мадейра, подразумеваем Авалон. Всего у компании Модеры 4 позиции. Они отличаются по свойствам и назначению. Авалонфилм. Тонкий полупрозрачный водорастворимый стабилизатор пленка. Он как пакетик на ощупь. Предназначен исключительно для использования в виде верхнего стабилизатора. Применяется при вышивании на махровых и ворсистых тканях, трикотаже, мехе и так далее. Кладут его сверху, для того, чтобы во время вышивания стежки не проваливались в структуру ткани. Авалон Ультра – это плотная водорастворимая пленка, похожая на парниковую пленку. В машинной вышивке используется как основа для вышивания легкого воздушного кружева, например, вологодского, ботенбергского. Также плотная пленка используется при вышивании дизайна в технике решелье, хардангер, где после вырезания отверстий необходимо применить материал. Авалон Плюс – это нетканный материал, так же, как и предыдущий, используется в качестве основы для вышивки. Хорошо показался при валянии, выполнении вышивки в технике решилье и хардангер. Ну и, конечно же, кружева. Если вы вышиваете кружево, которое должно держать форму, то это однозначно Авалон Плюс. Если внести немного личного мнения, то мне Авалон Плюс нравится больше. Он кажется каким-то более надежным, что ли. Хотя во время подготовки этого видео я обратилась к нашему технологу Ирине Лисицы, И она сказала, что легкую кружу предпочтет вышивать на ультра, поскольку он лучше вымывается. Ну вот сколько людей, столько и Авалон Фикс. По составу это тот же Авалон Плюс, но с нанесенным клеевым слоем и защитной бумагой. Применяется как нижний стабилизатор при выполнении вышивки на очень тонких тканях. Батист, Фатин, Роганза. В общем, на всех тех тканях, при выполнении вышивки, на которых бумажный стабилизатор сложно удалить. Или он делает вышивку плотнее. Процесс очень простой. Вы запяливаете стабилизатор, разрезаете верхний защитный слой, кладете материал сверху и отправляете его на вышивку. Ну вот, собственно, и все о водорастворимых стабилизаторах. Удачной вам вышивки! С вами была Лиза Прас, портал Бродери.ру